Итак, всем привет! Сегодня с вами Мику Аниме Лов Studio, и как вы понимаете, уже по скрину это президент это горничная. И это маленький курс по самым крутым эпизодам, которые стоит просмотреть. Ну а на остальные можно не обращать, в принципе, внимания, потому что сюжета там никакого. О, разве если только чуть-чуть? Но не сильно интересного, если честно. В общем. Сейчас я вам расскажу несколько эпизодов, которые лично для меня были самыми офигенными, и надеюсь, они вам понравятся. Ну что ж, поехали! Итак, это эпизод про то, как Агараши с Маки приехал в Сладкогорничную и говорил мисаки аля вот нужно ваше здание дабы забрать кафе и построить новое в общем мисаки вот в роли парня э, на боры лакеев вместе со своей э, подругой по работе скажем так и там оказались еще племянник начальницы и усуи. в итоге оказалось что а Мисаки подвергли э, сомнению, что она девушка, ведь только парни могут отбираться. Но она сказала, что она парень. И тоже подтвердила это. И Гараша был в шоке. В итоге они, они с Усу были э, стали в пару. И были, если честно, какие. Э, Как-то Мисаки упала, и Уссуй начал ее ловить. В итоге он сам упал, на него уже упала мизаки В общем, он был в отключке, как я поняла изначально, и Мизакия рала аля, усуй очнись ты уже, усуй Ну, он очнулся и нагло посмотрел на, ее, на нее. Сори. Вот, и она такая типа «Ну, у тебя же с руками все в порядке, ну, такой, заткнись». Вот. Он начал играть на скрипки, когда она начала перегружать себя. В итоге она сорвалась и сказала, ей, если тут принято, чтобы все было в, в норме, то у нас кафе надо делать все во благо э, другим. И в итоге она победила, и кафе оставили в покое. Но усы загремел боль хотя бы оттуда сбежал ибо скучно она впервые побывала у него дома узная, и узнала что он живет один и в итоге там было несколько романтичных моментов и в данном моменте она вообще на него орала. в общем в итоге все было очень мило и няшно так что можете посмотреть этот эпизод я оставлю в комментариях все номера по спискам, потому что на данный момент я сейчас не помню. Так, это у нас другой эпизод. Эпизод, когда э, у, у вице-президента, у него есть сестра, и она считает себя принцессой. Она влюбилась в Юсу и как в принца, и она потребовала с ним свидания. В общем, он сходил, но они следили Миса, Юкимура и Кану. Они следили, и здесь Усуи смотрит на Мису. В итоге, чтобы Юкимура стала братным братом, Мисаки выступает в роли невесты Усуи и... Круто играет. Сначала он такой, типа, что происходит, какого хрена она делает, и что вообще творится сейчас? И начал сначала подтрунивать над ней, она, такая... она не, не выходила из роли, в итоге он все-таки подыграл ей. И эта маленькая принцесска, она сжалилась над этим и поняла, что она не ну, недостойна его, что ли. В итоге там была еще маленькая ситуация, но все разрешилось. И э, маленькая девочка приняла своего старшего брата как брата, а не как соседа по дому. Э, там было еще несколько ситуаций, очень милых впоследствии. Но, в общем, в итоге я вынесла для себя несколько вари вариантов. Это то, что Кано он видит все, но как бы, ну, то, что не видит другие, пытается это заметить. Вскоре появляется старый друг детства Мисаки и Сакура начинает подозревать, что они встречались по рассказам Шинтани, Шинтане, Шантане, ну неважно, и Усу начинает ревновать жестко. Вот к этому, вот к этому, да. Он начал ее искать, не зная вообще, где она и вообще осталась она в данном городе. В общем, в итоге она зовет его по прозвищу, который был Дэн в детстве, и он ее узнает. Потом они едут в поездку, где Су еще больше начал ревновать. И он этого даже не скрывает. Он говорит прямо, что он ревнует. А Шинтоне признает в Усую крутого парня. Он в итоге получается так, что Шинтони и Усую становятся соперниками. И Усую сказал Аля, да, я признаю в тебе парня, но на самом деле это не так. В итоге Усую показал себя с крутой стороны. Да и Шинтони не, не, не хуже. Хотя он немного туповат. В общем, крутой эпизод, посмотрите. А это эпизод, где просто мне понравились несколько скринов, и я их сюда добавила. Да, был милый момент. И Усу очень мило себя ведет с Мисаки. Да вообще, всегда. И почему Мисаки до сих пор не влюбилась, спросите вы. Ага, вы шутите. На самом деле, ребята, я вам скажу. Еще с эпизода шестого она знала, что Суи ее любит, но не зацикливалась на этом, потому что Усуи специально сделал так, чтобы она не подвергалась большим количеству мыслей и не зацикливалась на том, что он сказал, в итоге Мисаки все равно в него влюбляется много. Здесь Мисаки должна была сфотографироваться с Шинтони в роли горничной, о чем никто не должен знать. Шинтони говорит, что он работает, но Мисаки задумывается, что делать. Усу понимает, что Ниса не хочет врать Шинтони, ведь она всегда его учила не врать и говорить только правду, быть честным. В итоге он опять же ревнует, ну, услы. Исаки уходит, а Шинтони рассказывает о том, почему же он влюбился в Мису. Она всегда его поддерживала и дала шанс выплакаться после того, как у Шинтони умерли родители, когда он остался жив. Шинтони, Шинтони очень хорошо ладит с детьми, очень хорошо. Но он сам порой ведет себя как ребенка. Ну, как порой. Короче, он узнал секрет Миссы, но Су выставил себя владельцем и попросил не прикасаться к Мисаке. Чтобы заткнуть Шунтани, он дает ему леденец. И в итоге он опять же начинает ревновать и говорит с ней в, вне кафе. Э, я точно не помню какой там был разговор, но помню, что он очень сильно ревновал. Ребят, мне даже кажется, что он вообще никого не хочет пропускать в мисаки, вообще никого, даже Юкимуру. В общем Шинтони и Усуи становятся саядлыми рогами. И в этой серии еще частенько фигурирует Аойтян. Кстати, да, он парень. И он очень милый. Особенно на этих скрилах. Мне бы такие волосы. Но они бы странно выглядели. да. Но... Заметьте, что у него, кстати, девичьи глаза. В общем, в итоге Узэ хорошо общается с Мисс в этом эпизоде и несколько скринов этого подтверждения. Он э, хотел узнать, как Мисс относится к нему, но да, лишь из смущения. Скажем, наорала на него и попросила не задавать таких глупых вопросов. И он понял, что, ну, Мисаки всегда, когда не хочет врать, она пытается влезть в драку. Ну, то есть, она начинает биться или вообще уходит от темы. В итоге он показывает ей, как он к ней относится. С помощью объятий, крепких объятий. Он не хотел ее отпускать из своих объятий, и она все-таки поддалась, как вы видите, тому, что она сжала в руках. Шинтани нашел дерево, которое было связано с его детством, и с Мисаки Он ее любит уже 10 лет. Это круто. Даже больше. В итоге он понимает, что он все-таки ее любит, и доказывает это некоторым одноклассникам. Сакура говорит, что Куга-кун изменился. Там был один эпизод, но у меня нет скрина. А вот эта баба, я не помню ее, ее имени, она была в в одном из эпизодов, но на самом деле нет. И она предсказала Усу, что они, как вода и огонь, не будут вместе, они несовместимы. И Мисаки плюс мол, то, что, типа, и ты только из-за этого готов от меня отказаться? И он <вы> такой типа чё? Да ладно, ты это сказала. И она такая типа эээ, ну не знаю. И все это видел Шинтони. Мда, странная ситуация. Ну, в общем Шинтони грустил от этого. Сильно грустил. Был еще эпизод, где Мисаки промокла. И Усу, как джентльмен, эм, снял рубашку и накинул на неё. Ну, на самом деле, не как джентльмен, а просто тупо, потому что она хотела пройтись во школе эм, мокрая и... чтобы высушиться. Ну, вы понимаете, он не хотел, чтобы его кто-то видел такой. Эм, потом оказывается, что у него под рубашкой чёрная футболка, чёрная от него футболка. Короче... Она смущается. А это все видит Шинтони. Они мило общаются. Ну, по версии Шинтони и он ревнует. Ну, это естественно. Ну, и напоследок 25-26 эпизод. А, Обожаем. В общем, они очень мило выглядят. Ну, усы и мисаки. Усу отдали всякими сладостями и т.д. Короче, пошли они на конкурс там с вас паром по инициативе усует. Там был вот этот клончик. Кстати, этот кончик частенько фигурировал в манге, которую я вам могу потом почитать. Все это они должны были делать за ручки, то есть там всякие были испытания. То он ее кормил лапшой, то на не а ля. Мы зашли до дошли за три минуты, хотя могли за минуту. Да без тебя я могла вообще за 30 секунд дойти, грёбаный пришелец, как она его называет. В общем, левой рукой победила в остальной теннис, бла-бла-бла. Короче, про них пошли слухи, про как невероятная парочка. Они очень мило выглядели и кажется, Мисси даже понравилось держаться за руки. Собственно, они туда пришли за Сакурой, да, которая влюбилась в певца, и, кажется, она его тоже не безразлична. Потому что потом он говорит, что она единственная, кто в нем видит не певца, а простого парня. Причем это он говорит Мисаки. Но Мисатян такая типа, что бы это значило. Потом он говорит, что как тебе вообще усу терпит, и она не понимает. Короче, задумывается об этом. В этот момент такой, является Усуе, но он этого ничего не слышал. Короче, потом они хот... она хотела уйти, но у них же был бонус за того, что они выиграли в том конкурсе на парочку. И у них бонус был в, ну, типа, с Господь, Ромео и Ну, на данный момент. У кого-то другие были менты. вот И потом она такая, типа, тебе втякать, быть со мной. И он такой, ух ты, Саки, а ч ты тут? слепила, да. Хе -хе. Так вот он, значит, что. А тебе втягость, весь со мной? Она такая, типа, в тягость. И почему именно ты стал? причиной того, что я скучаю без тебя, и бла-бла-бла. Короче, в итоге у них появляется поцелуйчик. Первый поцелуйчик. Кстати, он подговорит, что он ее любит. Она такая, а я тебя ненавижу. Он такой, хе-хе, я, знаю". Ну, на самом деле, вы понимаете, что там не Короче, был эпизод шестой. Охрененный эпизод, где Усу как раз таки признается в том, что он ее любит. И спрыгивает с крыши ради фотографии. Да, вы понимаете. Кстати, здесь идет отсылка на манку. Вот в этом скрине. Но не важно. В общем, спасибо, ребят, что вы меня смотрите. Еще был охрененная десятый эпизод И спасибо за такие комментарии. Я так радуюсь. Спасибо. Большое спасибо. Я вас люблю и больше никогда не дам рэйв писать сценарий, блин. Всем удачи.